Ты ничего не делаешь, чтобы людям помочь. Ну? Мы же не просим из своего кармана или к нему там домой переехать, или подарить нам, нет. Это понятно, Пошли к Шашикину, все, знаю, спасибо. Правомерность долга за услуги ЖКХ при переселении из ветхого и аварийного жилья. Вам, жильцам, необходимо обратиться в организацию с претензией с требованием списать с вас задолженность, образовавшуюся до вселения в спорное жилое помещение. В случае письменного отказа, либо отсутствия ответа на вашу претензию, Обращайтесь в суд. В моей практике были аналогичные дела, и долги были с граждан списаны, произведен перерасчет. Угроза жизни и здоровью. Администрация устанавливает ну, какие-то да, свои. Да. Жизнь, в жизни моей детей. Пошли. На это никого. Рабочий день. Ну, конечно. Приемные дни понедельник, вторник, четверг. По вопросу варинного жилья улицы Волгодонская. Мы хотели узнать, почему нам выставляют требования. Условия. В ответе головы условия обязательное погашение долга коммуналки. Догов... Нас заставляют выплачивать долг по коммунальным услугам либо отказываться нам предоставлять жилье или выкупную стоимость. Позвонила морякина Мария Владимировна и сказала, что при наличии долга по коммунальным услугам дело с нами. Это она придумала, не верите? Я же не знаю ваших правил. Ну, глава ответил со слов городской администрации. Вообще. Ну не вот не с этого начинайте. начинайте тогда понятно. Пойдем -то. Пойдем -то. Договор пойдем возьмем. Я потеряла Настя, подожди, суть. Если не будет выплачена задолженность, значит компенсация будет отказана да. по условию я договора. Я вам говорю, я вам на сегодняшний момент не могу сказать. Когда мы будем заключать соглашение, мы уже будем э, прописывать. Будут эти условия соглашения или нет? Я вам не ну расскажу. уже глава ответила. Значит, с ваших слов, зачем царя подставлять-то? Шишикин отписался, что эти обязательные условия, получается, его подставили. Ну почему подставили? Мы говорим о том, что при подписании соглашения во, во многих муниципалитетах, которые могут оказаться в такой ситуации... Не, вот подожди, я это должно быть понимать. подтверждено законной нормой какой-то. Она есть? Мы будем эту норму смотреть. Же... Сейчас... Да, вы еще, вы еще не смотрите, смотрели, а требования с... выдвигаете. Мы, продаж, мы сейчас делаем. требования мы вам не Ну, написал Шишикин да. в ответе со слов администрации города. Свои долги, да. Получается, не царя не подставили просто. Потому это. что он отвечает за свои слова. Я к нему обращалась, он отвечает за свои слова. Ну, если смотрите, живинспекция говорит о том, что нужно оплатить долги. Я же вам сказала, что... Так мы не на... отказываемся от долгов. Ну, я же вам говорю, если у вас есть исполнительный лист, если у вас расписано какой-то определенный срок... Не, подожди, норма права, по которой будет внесено это все в договор. Адресный, мой долг по моему жилью и аварийность моего жилья. Как вообще можно было это связать? Вот у меня ну, адресный, норма права долг, должна быть. Лопается. Вот сегодня завтра он упадет. Мне страшно жить, мне что делать. Ну скажите, сколько может это продолжать? Ну идет и угроза глава жизни и здоровью. Глава, если глава сказал, через два а глава не отвечает за свои слова. Он Шишикину обещал метру-метр -метр мне предоставить жилье, а мог и больше. Так и сказал дословно. На приемной губернатора он мне ответил. Я за свои слова отвечаю. Ну пацан сказал, пацан сделал, а предложил мне что, опять меньше, второй раз нарушает закон и пишет, что у меня нету такого жилья. Ну, меня ж то не волнует, что у него нет. И защита... Поэтому мы не идем в маневренный фонд, Чтобы закон не нарушал... Я не могу переехать с двухкомнатной в квартиру. Я хочу двухкомнатную квартиру с маневренного фонда... Ну, мне предложили однокомнатную квартиру, только квадратура меньше. Квартиру Настя предложили. Куда? В однокомнатную квартиру... Но меньше. Ну, у меня однушка, понимаешь, у меня... Мне лично, я говорю за себя. Мне предложили, но квадратура меньше, чем моя. То есть я должна с детьми... В одной комнате? Ну, Изыскивать маневренный фонд, какую-то проверку, я не знаю. Инвентаризацию, что еще там может быть. Но, у района спросить, это у это них же что же есть маневренный фонд. Просто, может, да, может, может быть, Шишикин предоставит? Я думаю, он не откажет. В может быть, да. Попросим у Шишикина поделиться. Думаю, что, конечно, если есть, они дадут. Раз то вот так, хорошо так хорошо. вот у горошка получается. Шишикин не откажет пойдем к Шишикину? Смотрите тогда, да, вот это. Да, вы давайте будем глубже. Чтоб нас не ограничивали. Конечно, да, давайте тогда. Мы и так? Приходите, я понимаю, я понимаю ваше состояние. Никто не ожидал, что будет такое, никто не ожидал, что У меня состояние от того, что я главе доверяла, он мэр, он лицо, я ему доверяла, а Саныч вот так поступил. Просто дважды нарушил закон. Я уже написала прокуратуру везде, он просто нарушил. И слово дал, и царю, и у губернатора, и кричал мне, что я за свои слова отвечаю. Ну как? Ну отвечает же. Вот, мне вот, вот это только волнует. Все, он нарушил закон несколько раз. Вот он может себе позволить нарушить закон, а я не могу. Вот я тоже не хочу условия договора выполнять, выплачивать долги. Но он же ж нарушает закон, и я могу нарушить. Он лицо. Ну, давайте, ну, ты вот ну когда ты работаешь. садишься в кресло, да, и, и тебе сказано, что ты должен думать о людях. Ты садишься в кресло, это для чего? Чтобы думать о людях. Ну, доверия уже к нему нет. все. Он дважды района, сказал, ты и все. ты ничего не делаешь, чтобы людям помочь. Мы ну. же не просим из своего кармана или к нему там домой переехать, или подарить нам. Нет. Это понятно, Пошли к Шашикину. Все, узнаю. Спасибо. До свидания.